Достались нелегкие вам времена Но искусству вы были верны И вспомнят потомки Не раз и не два Актеров советской страны И вспомнят потомки Не раз и не два Актеров Вижу мирный таким все иначе. Улыбнулся ты мне, а я вижу, ты плачешь Я бы остался с тобой, не беда, что я, да Только я другой, я они что, где, когда Вот смотрю на актеров, от жизни седых Я старею от мысли, мне больно Дети брошены и старики вот беда, Как помочь им не знаю я ничто, где когда ну, это только сказка для детей В магазинах все скупает наш народ Наступает кризис и тяжелый год У кого пятьсот рублей?